Всем привет! Сейчас мы будем проверять везучесть аккаунта. На этом аккаунте выкручен с 30 коробок к 12 И сейчас мы будем пробовать крутить тундру, коробку. И что-нибудь заимить себе на склад. Вот так. В первую очередь хотелось бы а, КТАР. Либо... Аксу, либо Маузер. Вот. Ну, Макаров тоже нужен. А в принципе, даже если Мозбишка этот сраный упадет, тоже будет нормально, потому что тут есть только К 12 И все. Так, 15 коробочек у нас позади. Если не выбьем ничего на авика, то потом купим... Сколько за 1700, по-моему, кредитов Или 1600 А, 1600 вроде Купим чей так жало просто О, да ну нахуй Да ну нахуй, бля Я это даже заскриню Охуеть Это реально Охуеть, какой везучий аккаунт Не, ну вы видели? В пяти коробках Иктар и пистолет Макарова Ебануться просто, блядь Такой вообще, блядь, хуй видишь. Я ни на одном аккаунте такого не видел, блядь. Чтобы с общей коробки сразу два, как бы, крутых доната упало. Это вообще жестко, супер жестко Блядь, сколько коробок-то прокрутил, наверное, блядь, 30 коробок всего прокрутил. Ебать мой хуй. Так, хорошо, тогда все, с той коробочкой мы завязываем. А, так, не то. Сейчас мы купим читак. Так, а что, его убрали, что ли? М -м -м -м -м -м. Непонятно. По-моему, убрали. Скарпа ДВ. Броня. Так, так, так. Карта. Да, бля, походу такого убрали, его можно было за 1600 кредов купить по вот этой вот хуйне. Так, может сюда снаряги в принципе купить? Можно снаряги просто сюда приобрести. Ну, штурма снаряга нужна. По-любому. Варбаксов только не хватает. Мало очень. Так, ну и на инженера, наверное, купим тоже снаряги. Так, оп. Благо тут, получается, инженеры-штурмовик сейчас будут полностью одетые просто. И с броню, и с пушками, и, блин, с пистолетом. Вообще крутяк. Оп. Готово. Ништяк. Бля, ебать, аккаунт везучий. Охуеть просто. Просто охуеть. Так, ну, на этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Блядь, на самом деле, супер эпично покрутил. Блядь, можете еще потом где-нибудь посмотреть. И на этом аккаунте вот как еще АК-12 выкручивал с 30 коробок. Вот, ну, наверное, на медика ничего крутить смысла нету, потому что элементарно как бы ничего клевого и нету на медика в магазине. Вот, когда там что-то может завезут после января или в конце января, прикольно, тогда может что-нибудь тут еще прокачечку сделаем на этом аккаунте. Вот, а пока там всякие марлины, бинельки м 4 кастом это мне написали. Типа, ну, смысла крутить никакого, я считаю. Ну, спас, конечно, еще там как-то можно было покрутить, потому что тут киллтек просто падает, как как утешительный приз, и плюс сам спас еще может упасть. Но, опять же, дон такой себе, по 40 рядов за коробку особо смысла нету Вот и все. Ну, спасибо за внимание. Всем пока, не забудьте поставить лайк. Снова здрасте, я решил тут немножко прокачать аккаунт. Купил, значит, тут на авика и медика перчатки хоккеиста. Вот такие у них характеристики. И маску Санта Клауса. Вот, и сейчас я буду еще проверять дальше в за час аккаунт. Я буду крутить нож бабочка. Будем надеюсь, что он пойдет быстро. Если упадет быстро, то я, может быть, что-то еще на медика покручу. Так, 5 коробок позади. Коробочки у нас дешевые. С 10 коробок упал нож бабочка. Это, наверное, самый везучий аккаунт, который на самом деле я видел. Потому что здесь уже э, где-то. 3, так, три, 4, 4 доната упали менее чем с 30 коробок. То есть в среднем тут дон падает с 10-15 коробок. Это прям пиздец, какой везучий. Так, сейчас мы тогда, наверное, попробуем, значит, еще что-то покрутить на меда. Я пока, правда, не знаю, что хант крутить, не крутить. Даже как-то не знаю. Бинельку крутить как-то неохота. <coughs> Думаю, может э, покрутить э, Спас 12. Плюс там еще и Килтек падает. Вот, чтобы было что-то на меда такое поиграть. Можно, конечно, просто бинельку обычную версию покрутить. Вдруг золотая дропнется. Но вот такой себе для опена не очень круто. Я хочу с этого аккаунта сделать себе тринкаря. Поменять этот ник. Вот, и играть с него там фасеты всякие. РМки может не находить. Попробую, наверное, сейчас спас покрутить, действительно. Так, первые пять коробок пошли. И нам упал килтек с пяти коробок. Вот такие вот дела. Ну, в принципе, ладно, оставим пока килтек, наверное. Не будем тратить кредиты. Давайте попробуем и на авика что-то крутануть. Так, тут вот чей-то отступник есть. Так, пять коробок открыли. Ничего, там есть утешительные призы? Не, нету. Так, а может есть какая-то обычная коробка такого мне? Так не видно ничего. Походу это сейчас единственная коробка с щитого в магазине. Просто я думаю, что может вот на новые эти коробки шанс на самом деле может быть ниже. Пусть знает, со скольки там он упадет, но упасть должен. Так, 10 коробок пока ничего с щитоком. 15 коробок. 20 коробок ничего. 35 ничего. Так, 30 уже. Кредиты, конечно, быстро улетают. Коробки дорогие. По 60 кредитов. 35 коробок. 40. Ладно, оно уже до победного буду крутить. 5. Вот единственный дон, который перевалил за 25-30 коробок. Так, что-то я уже сбился со счета. Какая-то коробка, ну да ладно. Ну вот чей так все. Чей так не падает. думал на самом деле вот что с читаком не будет вести. Зря я его вообще начал крутить, потому что как бы я виком-то и не играю толком. Нифига не падает. Сейчас еще последние три коробки крутану. Блин, даже лишнего картанул, черт. Не упало ничего. Ладно, все, эту коробочку мы как-нибудь в будущем докрутим. Пока мы остановимся на этом. Или может какой то вообще другую снайпер какую-то может выкрутить. Может он с фшка еще упадет нам. Но... 10 коробок, ладно, уже добьем. То есть, это не свешка, это выхлоп, я хотел сказать. Все, выхлоп тоже не упал. Скрутили, скрутили все оставшиеся креды, Никуда. Ну, остальные доны очень бодренько нападали. Я думаю, просто. Как бы вот в этих коробках новых нам реально шансы ниже, как я изначально сказал, потому что это самые новые коробки. Вот. И, ну, как бы первое время, когда они выходят, возможно, шансы на них занижают, а потом делают нормальными. Вот и все. Ну, я думаю, все равно видос получился очень эпичный, так что поставьте лайк. Всем пока.